Ребята, всем привет! Сегодня с вами видео расскажу, как создать кнопку выключения ПК на рабочем столе. Что нам необходимо сделать? Нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем создать ярлык и вводим указанное значение. Я его оставлю в описании. Нажимаем далее, вводим имя ярлыка. Я введу выкал. Нажимаем готово. И у нас с вами создался ярлык. Нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем Свойства, сменить значок, нажимаем ОК и можете выбрать любой значок для этой кнопочки. Я поставлю вот такой красенький. Нажимаем ОК, применить, ок. Все, кнопочка у нас с вами создалась. Если мы на нее нажмем два раза, наш компьютер отключится. Ребята, если понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.